Это близость, которая заключается, первое, в совместном проживании ощущений, это секс. Дальше, совместное проживание эмоций и чувств, это какие-то развлечения, это питание, это прогулки, путешествия, там где вы какие-то впечатления проживаете. Дальше, совместная постановка целей и планов, это личностный уровень близости. И, ну скажем так, сонастройка на какие-то общие ценности. Общую идею, общий смысл. Это уже духовный уровень близости. Естественно, идет, идет от личности, а потом сюда и туда. Потому что если вы на уровне личности совпали, высока вероятность, что нижние уровни тоже совпадут, потому что этот уровень определяет ваши чувства и ощущения. Если вы на уровне личности не совпали, вот, не рекомендую вступать в близкие отношения, в сексуальные.